Столько нераскрытых преступлений и происшествий случилось в Call of Duty Mobile. Лучшие следователи ломают голову уже целый год и не могут поймать виновника этих деяний. Но у них есть кое-какие зацепки. Кто ест в сухую молочные хлопья без молока? Кто не приносит сдачу родителям из магазина? Кто промышляет бандитизмом в рейтинговой сетевой игре и максимально огорчает Пукачелов? Конечно же, он. детский Боярский, Здорово, мужские мужчины. Как ты уже понял, брат-брат, немного поговорим о криминале. Почему именно криминал, спросишь ты? Да, все просто. Имея в арсенале вроде бы невзрачную, даже на первый взгляд какую-то несерьезную снайперскую винтовку, именуемую бандитом. А если переводить ее название дословно, то мы получаем вне закона. В общем, брата-братья, эта валына меня приятно удивила. Помню, в прошлых сезонах она выделялась своей отличной подвижностью и превосходным фазумом. Но вот что касается ваншотов и урона, здесь было все очень грустно. И поэтому тогда. Данная пушка не смогла поселиться в сердцах любителей шестикратного прицела. Но, мужские мужчины, сейчас все обстоит иначе. Спасибо разработчикам, что нехило так приподняли урон бандиту. Хотя в статистике об этом ни слова, но именно в бою это чувствуется на все 100%. Да и вообще, брата-братья, я понял одну важную вещь из всего движа-движа с пушками. Например, ты можешь играть с пушкой две недели после обновления. И не чувствовать какого-либо дискомфорта. Но в один прекрасный день ты заходишь и понимаешь, что твое любимое оружие ухудшилось. Хотя никаких предпосылок к масштабным обновлениям не было, и статистика винтовки осталась прежней. Что я хочу сказать. Опираясь на свой опыт, мужики, не смотрите на вот эти цифры. Они не дают ясной картины в выбранной пушке. Да и сколько модулей я не перепробовал, они не работают так, как нужно. Разрабы еще допиливают кастомизацию. Поэтому я уверен на 99%, что в новом сезоне будет своя новая метапуха. Ведь каждый сезон у нас им будет что-то одно. Единственное, я хочу, чтобы DLQ-33 работала как в начале сезона. Ну и Локусу можно урон поднять. Ладно, что-то я разошелся. А вот бандиту Разравы урончик неплохо так подняли. С этой мега мобильной снайперской винтовкой нужно отыгрывать на ближних и средних дистанциях. Поэтому, кто любит ноускопы или джампшоты, велкам в арсенал за данным образцом. А еще, если ты любишь годный киноматериал, то go на канал 9,5 пальцев. Братишка Ростислав раздает пиздуля. В Королевской битве рассказывает про оружие, обозревает скины, проводит конкурсы на БП и валюту, заряжает призовые турниры в КБшке, ведет прямые трансляции. Но самое главное, что дает 9,5 пальцев, это кино про олдовые ностальгические комплекты, которые трогают до глубины души. Так что гоу! Ссылочка в описании. Кстати, вот эти парни красавчики. Бандос с барабанным магазином нехило так вертит Пукачелов на карусели пиздей. Некоторые штурмовки могут позавидовать данной снайперке, ее отличной подвижности. И поэтому, как обычно, без каких-либо приблуд и ноу-хау, все берем на фаз-зум и скоростушку. Если ты хочешь жестко наказывать Пукачелов, то тебе понадобится детский боярский. Он всегда с собой берет спутыкашку, безопасность, базука, травма. Не забывает про перки, форест плеточки пряточки и... ДМКУБХ! Ты смело можешь рашить противников с данным аппаратом. Не забывай только отыгрывать рядом с укрытиями. Хотя, знаете, брата-братья, я сам говорю, что нужно играть аккуратно и взаимодействовать с сооружениями, а сам... Знаете, я хотел бы сделать киноматериал-подсказку про тактику ведения горячих переговоров в снайперском отлове. но что-то упускаю этот момент из виду, ведь случается, что не всегда у меня получается отыгрывать хорошо в рейтинге, и после сливной катки я начинаю вспоминать, что я делал не так. И вот, набив какие-то шишки и собрав какие-то положительные моменты, я мог бы вам о них поведать. Поэтому, брата-братья, если вам интересна данная тема, то просто ставьте сообщение в комментариях с текстом Суоров, и я пойму, что нужно действовать. Насчет бандоса, мужики. Он мобильнее и подвижнее Локуса, и вроде как чутка слабее. Но учитывая, что у Локуса некачественный магазин на повышенный урон, то выходит, что данные аппараты работают плюс-минус одинаково, и к тому же Бандиты есть неплохое так, преимущество, поэтому штурмуйте рейтинговые бои с данным аппаратом, не забывай брать с собой дерзкого боярского. И пока ты настраиваешь комплект, лови рандомные комментарии. А за ними доктор. Как мы знаем, мужские мужчины, есть у меня рубрика Ответы для братишек. Но сегодня у нас будет специальная рубрика Ответы для Пукачелов. Так случается, что Пукачелы смотрят мои киноленты, но не видят всей сути происходящего и ставят грустные дисы. Недавно мне агрессивно в личку написал один пряник, на котором природа явно сэкономила и явила его в этот мир по красной цене. Он пишет, что увеличенный урон на Арктику — это говнюха и, мол, долго заходит в прицел. Да и вообще, что это я к снайперским винтовкам привязался? Ну и помимо этого он кинул мне пару-тройку эпитетов, что нужно завязывать с производством видеоматериалов. Поэтому, блаженный ты наш, если ты любишь играть за снайпера, но щемишься по углам, то в принципе на Арктику не увеличенный урон, он тебе не нужен. Для таких крыс сидящих на одном месте и делающих 2 килла в 5 минут, уже кипит отдельный котел с бутылками. А если серьезно, брата братья каждый может выражать и высказывать свое мнение по поводу того или иного вопроса. Я только за. Но когда? Это делают в грубой форме, строя из себя академиков, да еще и указывая на закрытие канала, и это, конечно, пресс башочки. Поэтому, мужские мужчины, давайте вместе отгоним пукачелов от нашего кинотеатра, просто оставив свое сообщение в комментариях с текстом «Пука, уходи!». И пока вы это пишете, я заряжаю музычку. Напиши, что хочешь ты Смотреть в киноленте Мой брат, и брат, Учту твои пожелания Ты будешь рад Но прошлые эксклюзивы смотри Не забывай Ведь я люблю их все сердцем И ты не оставай. Я бандит возьму Юноскопы дам Для моих врагов Грустная история И было б хорошо Если б не помог ну, типа, колокольчик нажми, чтобы боевики не пропускать и быть всегда в курсе движи движа Чтоб все узнали, где я, чтоб все узнали, где я. заступает наряд Под раздачу попали Получили огня Брата, братский кулак Как обычно с я бандит возьму И нос дам Для моих врагов Грустная история И было б хорошо Если б мне помог Колокольный звон Так, я надеюсь, ты уже нажал на колокольчик Но если нет, то тогда самое время что все узнали, где...